Привет, друзья, с вами Амир Исламов. Сегодня будем создавать вот такой вот сторис. Представим, что МакГрегор ушел с большого спорта и начал заниматься тренировками. Естественно, ему нужно будет запустить рекламу в Инстаграме. И как раз таки на этот случай мы сегодня научимся создавать такой вот Инста сторис. Возможно, в следующем видео мы еще и заанимируем его. Поехали. В первую очередь создаем новый документ. Размеры у Инстаграме Stories и у ВК тоже 1080 на 1920 пикселей по высоте, разрешение 72, нажимаем создать. В первую очередь мне нужно подобрать фон, я уже заранее подготовил некоторые материалы, у меня есть уже фоновое изображение, текстура именно, но вот фотографии Магрегора нету. Так, возьмем вот такую вот металлическую текстурку, гуглится она обычно по запросу текстура металл, Гугл картинки, либо Яндекс картинки, ничего сложного здесь нет. Так, подготавливаем фон, создаем сверху новый слой. Нам нужно будет закрасить его красным цветом. Так, только поменяем местами. Фон у нас должен быть в самом низу. Сразу назовем его Background BG. Ой, нет, не IP, BG. На текстуру с металлом мне нужно наложить режим наложения. Сделаем через экран. Нет, не нравится. Попробуем перекрытие, либо мягкий цвет. Перекрытие. Так, настроим непрозрачность, нет, думаю умножение подойдет, да. Умножение смотрится отлично, можно еще также отрегулировать настройки непрозрачности. В целом мне нравится вот такой вот вариант. Шагом вторым мы поставим нашу фотографию Макгрегора. Я ее, к сожалению, не сохранил, будем искать заново. Так, так, так. это не то. Здесь у кого-то сильно уставший получил, видимо, люлей. Так, это хорошо. Как раз она у меня используется. Но посмотрим, что еще есть. Вот. вот. эта фотография отличная, но маленького разрешения. Что можно сделать в этом случае? Нажимаем правой клавишей мыши, найти изображение в Яндексе. Я сейчас не буду заморачиваться насчет авторских прав, потому что я делаю просто концепт. Большие, 1600 на 1600, думаю, подойдет. Да, прям копируем отсюда изображение Переходим в Photoshop, Ctrl V Чуть увеличим Да, качество немного пострадает Но здесь это не сильно важно Потому что Instagram Stories не имеет большой размер В целом окей Дальше мне нужно его обтравить Вырезать с фона Берем инструмент быстрое выделение Попробуем через автоматическое выделить предмет Ждем подгрузку как видите, работает он не очень корректно, можно его поправить еще дополнительно, через выделение. Так. Разрешение фотографии, конечно, можно было, наверное, и получше найти. Ладно, не страшно. Так, вот эти места мы немного доработаем. Сейчас чучок видео ускорится. но ну, в целом, видите, как я это делаю, вот эти части вычитаются через нажатие Alt. А вот где я фотошоп не заметил, мы просто добавляем с помощью мышки. Все, мне не нужно сейчас прям сильно детальное выделение и точное по краям, потому что оно будет все равно частично удаляться. Ноги мне тоже на его не нужны, поэтому здесь я не обращаю внимания. Дальше нажимаю на выделение и маска и немного подкорректируем его. Так, цвет фона черный настроим немного радиус чуток добавим сглаживание растушевка будет не нужна, контраста так попробуем вроде бы окей теперь применяем маску Да. как я уже сказал здесь мне ноги будут не нужны, я сейчас закрою их все равно плашкой сверху вот эти места частично можно подкорректировать сейчас с помощью кисти можно было конечно сразу выделить с помощью инструмента перо но мне больше нравится вот такой вот вариант именно. Чуть-чуть замороченный. Так, но интересней. Так, эту маску мы спрячем. Что я делаю не так. Отменим действие. Берем кисточку. Выбираем маску. Белая кисть будет восстанавливать участки, черная, по идее, удалять. Быстрое переключение с помощью клавиши X. Да, вот эти участки мы подкорректируем, удалим. Но опять-таки повторюсь, не страшно, если где-то косяки небольшие. Мы сейчас это все уберем. Без пальца оставил. Не заметил сразу. Давайте вернем палец ему. Фотка не самого лучшего качества. Поэтому здесь вот он размыл у меня их. Я думаю, МакГрегоре пальцы еще понадобятся. Поэтому мы их вернем ему. На света и тени пока что тоже внимания не обращаем. Мы их сейчас покорректируем. Это закрасится все у нас красным оттенком. По-моему, называются они реф рефлексы. Если не ошибаюсь, я не особо силен. В CGI. Окей, okay, нормально, уши целые, уши даже не поломаны по-моему, так, ну да, это же не Хабиб у нас, что делаем дальше, маску слоя можно применить, либо сделать дубль на всякий случай, если мы вдруг накосячили, но сразу не увидели, применяем маску слоя, этот слой мы делаем смарт и чуток увеличиваем. Дальше, сверху мы рисуем такую вот плашку под текст. Чуть позже мы еще сделаем здесь, прорисуем контуры, контурный цвет. цвет. Так, создаем сверху еще один слой. Берем белый цвет кисти. Чуть-чуть сероватый. Выбираем инструмент кисть. У меня тут заготовлены уже. Я их скидывал, по-моему, в блоге ВКонтакте, можете найти их. И вот такую вот штуку мы сделаем сейчас. Так. Возьмем более наклонную. Это вот место для текста. Сверху создаем еще один слой, только берем чуть-чуть более серый цвет кисти. Чтобы смотрелось чуть-чуть поинтереснее, такой вот вариант текстуры создадим еще один. Так, возьмем еще один вариант кисти. И можно попробовать цвет еще чуть более темный. Так вот, как будто бы известь у нас. И последний. Последний шаг. Возьмем еще раз этот цвет, но немножко его наклоним, нашу кисть. Так, это сильно. Вот так думаю, будет самое то. Чуточку посветлее. Создаем новый слой, чтобы в случае чего мы могли его перемещать. И еще разок. Все, готово. Это у нас верхняя подложка. сгруппируем их в одну папку. И напишем подложка. Чтобы мы могли ее спокойно да, вот перемещать, либо увеличивать. Макгрегор сдвинем немножечко ниже. Вот так вот. Вот так вот. Теперь снизу добавим фон. Вернее, текст в виде фона. Там была у нас надпись Макгрегор, Так, мы его сюда скопируем. Создаем снизу новый слой комбинации Shift-Ctrl-Alt-N. Тут быстрая клавиша. Вставляем наш текст. Я буду использовать текст для подложки для заднего фона. Макгрегор. Sport World. Шрифт такой, мне нравится. Он динамичный и он поддерживает кириллицу. Хотя мне здесь керрица, по сути, не нужна будет. Так. Мне нужно полное его имя. Как он будет? А, Конор Макгрегор. Это мы уберем сюда. Да что ты будешь делать? Давайте мы просто скопируем отсюда. вставим это лишнее нам не нужно все сделаем вот здесь вот перенос снизу сместим вот сюда побольше интервью я чтобы было расстояние и теперь наклоним немножко этот текст Делается через ctrl-t. Немного уменьшим. Зажимаем ctrl и вот таким вот образом мы его поворачиваем. Все, получается такая вот динамика. Мне сейчас не так важно, чтобы написано, там по сути понятно, что там за надпись. В таких вот случаях такой эффект допустим. Да, можно даже вот так оставить подкрупней следующий этап добавим снизу описание что это у нас будет тренировки ммай от коннор макгрейра здесь я буду использовать шрифт понтон цвет почти темный почти черный вернее темно темно серый я не люблю использовать полностью белый либо полностью черный потому что они смотрятся слишком Контрастно. Тренировки МА от Конора. Так, вроде без ошибок. Сделаем все дело по центру. Уменьшим триньяж жирным заголовок и покрупнее. Ctrl-A, быстрое центрирование. Ctrl-D, снимаем выделение, перемещаем чуть повыше. Снизу будет описание занятия для новичков и профи, индивидуально и в группе. Не знаю, что его заставит пойти заниматься этим еще и в России, и на, на российском рынке. Ну мало ли. Так, 76 здесь сделаем где-то 40 что чтобы был хороший контраст. 40 мало, 50 Так. индивидуально и в группе чуть-чуть уменьшим интроняж в этой надписи и также центрируем через control а в делении всей области берем инструмент перемещения и центрируем это самый быстрый способ если конечно приноровиться. Сделаем заголовок ее чуть-чуть покрупнее. Снизу добавим надпись Осталось 7 мест. Пока что не выключайте, еще будет обработка небольшая фотография. Эту надпись сделаем также пожирнее. По центру. Подложку через Ctrl-T немножко сделаем повыше, чтобы было больше расстояния. И добавим подложку под текст, осталось 7 мест. Мы используем также кисть. Повернем ее обратно под 90 градусов, возьмем цвет красный. И сделаем цвет текста белым. Вот так вот отлично так хочу сделать чтобы было более контрастная надпись фон вернее оставляем control-t немножко уменьшим чтобы фотография смотрелась чуть более естественно я сделал вокруг контурный свет создаем сверху новый слой через зажатый control мы выделяем нашего макгрегора выбираем стандартную мягкую кисть Режим наложения условия меняем на перекрытие. Либо мягкий свет. Сейчас посмотрим, что будет лучше. Берем также красный цвет. И по краям вот здесь проходимся. Есть, как будто бы свечение от фона досталось ему. Так, причем где свет, где более яркий, я немножко непрозрачность убираю кисти. Здесь, по идее, эффект должен быть помягче. А где темнее, мы проходимся прям на кисть. Сейчас мы еще дополнительно немножко убавим непрозрачность. Она не будет такой ядрено-красной. Так. И вот в этом месте ухо. Ctrl D снимаем выделение и немного убавляем непрозрачный слоя. Все должно быть получить совсем такой легкий-легкий эффект. Следующим шагом сделаем сзади небольшую тень. Ctrl-J дублируем слой с Макгрегорем. Мы ее немного растрируем. Я повесил на горячей клавиши Caps Lock и вот квадратные скобки, чтобы быстро мне переводить смарт-объект и растерировать. Смотрите, раз. Смарт растрировал. Советую сделать вам так же. Делается это в настройках. Отодвигаем немножко в сторону его. И делаем наложение цвета на черное фильтр размытия по гауссу это самый простой и быстрый способ создания тени убавляем непрозрачность все, готово то есть практически готов я сейчас сделаю еще свечение небольшое за коннором берем также красный цвет мягкую кисть и вот так, таким движением меняем лишь наложение на перекрытие Так, попробуем мягкий свет что-то не то, экран Так, убавляем непрозрачность готово без С последний штрих, мне кажется надпись слишком контрастная можно сделать следующий эффект переходим на слой с текстом, нажимаем правой клавишей мыши преобразовать в кривые выбираем инструмент фигуры так, я не нажал преобразовать в кривые, вот сюда. Все, видите, у нас стал текстовый слой, шейповым. Заливку выключаем, обводку подсоединяем и немножко пожирнее. На два пикселя. Все. Сейчас надпись не такая контрастная, тут посмотрите сами, какой текст вам больше нравится. Можно сделать его чуть-чуть более ярким. И убавить непрозрачность. Тогда у него будет легкий красноватый оттенок. Также можно выбрать слой с Макгрегором, убавить немножко насыщенность и добавить немного красного оттенка. Вот здесь через ctrl И Последний штрих добавим сзади немножко огнище. Переходим в яндекс картинки, вводим, так уже открыто, вводим огонь. Я люблю в последнее время темный дизайн и использовать такой вот стиль. Огонь, искры, что-то вот такое. Мне прям нравится. Не знаю, со временем, возможно, это у меня пройдет. Но пока что мне вот это запало. Копируем картинку. Переходим вот сюда. Да, и режим наложения тоже часто использую. Именно в веб-дизайне с ним нужно быть поаккуратнее. Потому что в не всегда это легко реализовать. А что касается дизайна со детей то это без проблем. Так, мы вставляем нашу картинку с огоньком. И меняем режим наложения на... Я думаю, замена светлым, либо экран. Экран. Быстро переключать режим наложения можно через зажатый shift и клавиши плюс и минус. Ну, мне нравится, как смотрится вот светлее, только убавляя немножко непрозрачность. Все. Вот такое вот огнище. За каких-то 15 минут ты научился создавать Insta Stories. Попробуй повторить и свой дизайн приложи к этому видео. В одном из следующих видео я сделаю анимацию для этого Insta Stories в программе After Effects. Чтобы не упустить данное видео, поставь колокольчик под видео и также не забудь подписаться на канал. В комментариях также будет указана ссылка на блог Вконтакте. Здесь еще больше полезной информации по дизайну и фрилансу. И также не забывай про телеграм-канал. На сегодня все. Пока!